Здравствуйте, очень рада увидеться вновь. Сегодня я приготовила удивительный, просто потрясающий для вас, я думаю, расклад. Он, конечно же, авторский, как все на моем канале. Сегодня мы сделаем вокзал для двоих. Я сделаю этот раз, ну это как бы два расклада в одном, а здесь будут две колоды. Одна колода Магия наслаждений. Вторая колода Таро Элен Дуглас. Так как, так как мы будем смотреть э, и вас, и ее, ну, мужчину и женщину, то, конечно же, здесь могут загадывать и мужчины, и женщины. Э, я хочу сказать, вот какой момент. Не знаю, что сейчас будет, выпадет, да, но Моя задача показать вам в этом раскладе, насколько вы находитесь в одной энергии, то есть пара ли вы, да, вот кто бы сейчас не смотрел, кого бы не загадал, насколько вы пара, насколько эти отношения, которые вы сейчас загадываете, да, насколько они нужны вам. То есть вы можете находиться в отношениях по привычке, кто, кто просто уже считает, допустим, ну, давно в отношениях и считает, что ему уже больше ничего не светит. Если такие люди, которые очень боятся выйти из отношений, которые им не нравятся, здесь такие пары могут смотреть, ну вернее такие мужчины либо такие женщины, либо здесь можно посмотреть насколько ваша женщина либо ваш мужчина хочет дальше продолжать ваши отношения, ведь это тоже важно. Какими он видит их через пару-тройку лет? да? То есть я специально закладываю в этом раскладе длительность, да? длительность большую, то есть пару-тройку лет, чего я никогда ранее не делала, но здесь я хочу сделать именно такой расклад. Почему? Потому что есть такой запрос от вас, и я понимаю, что для вас это важно. Покажут ли эта карта, мы, конечно же, сейчас увидим, но одно могу сказать точно: что ситуации меняются. Раз в полгода может измениться полностью энергия в паре. Такое может быть. И это не всегда зависит от нашего желания друг друга. Бывают такие моменты. Но если любовь очень сильна, прочна, то, конечно же, это не повлияет на ваши отношения. В любом случае, я сейчас тасую каждую колоду, я с ней работаю, вы в это время расслабляетесь, погружаетесь в свое космическое единство со своей половинкой, со своей любимой женщиной. Да? И мы начинаем. Ну что ж, я концентрируюсь, а вы. Прославляйтесь. На обороте одной колоды у меня старший аркан умеренность умеренность здесь прочитывается как постоянные долгие длительные отношения у некоторых пар это даже показатель того что здесь застойная энергия но ну, не у всех да это говорит о том что ничего нового в отношениях давно не происходит с каким знаком это ничего мы посмотрим когда я буду а, поворачивать рубашечками вверх эти карты продолжаю выкладывать свой расклад вокзал для двоих что такое вокзал для двоих это когда вы вдвоем, и вы не знаете, а что будет через двое, двое трое или больше да, лет. Что будет между вами? Вы бы хотели знать, стоит ли быть в этих отношениях. Да? Стоит ли в них оставаться или стоит выйти из этих отношений. Такая очень серьезная тема. Здесь будут открыты тайны со стороны женщины со стороны вас. На обороте карта старшего аркана дьявол. Ну что ж, ну вы еще тот мужчина, который, я бы сказала, не даст заскучать любой женщине вами правят особые энергии. но вы понимаете, да, какие? Какие энергии правят дьяволу? Скажем так, для вас чувственный уровень, так как это магия наслаждений, для вас чувственный уровень, ого-го, как много значит. И вы вот эту умеренность, скорее всего, я теперь уже понимаю, не хотели бы вы видеть ваших отношениях. Да, не хотели бы. Поэтому, наверное, вам этот расклад актуален. Вы хотите понять с вашей энергией, да, такой страстной, да, по низшим чакрам, вы да, понимаете, такой ярко выраженной сексуальной энергетикой, насколько это умеренность, насколько это застойная энергия, насколько она для вас, ну, скажем так, может поменяться да, в этих отношениях. Давайте смотреть. Ну что ж, верховный жрец в основной позиции ваших отношений на данный момент времени, да, сейчас в данную секунду мы смотрим расклад, и я вам расскажу, что на данную секунду происходит у вас. Это старший аркан, это как бы как бы указывает, да, жрец указывает перстом. Смотрите, что у вас сейчас. Печерка чаш. У вас нет, нет особой страсти в отношениях. Вот почему у вас выпал дьявол и умеренность. У вас застоялось все. Знаете, как застойная водичка, она не движется ни направо, ни налево. Не течет река. Вот Вы застряли в какой-то у кого бытовуха, у кого рутина, у кого денежная, у кого все, все что угодно здесь может быть. Но мы же не причины рассматриваем, а можно ли это поправить и чего ожидать дальше. Причин здесь много, как минимум пять, и это длится уже давно. Но верховный жрец указывает на то, что эта ситуация не должна быть такой, потому что пятерка – это активная карта. И «пятерка чаш» указывает на ваше даже немного разочарование. Именно ваше разочарование в том, что эти чувства не приносят былого импульса, импульса любовного, потому что магия наслаждений. Ну что ж, верховный жрец, как всегда, прав. Он никогда не выпадает просто так, тем более в центре нашего вокзала на двоих ваша самая главная проблема еще раз повторяю в том что вы перестали чувствовать свежесть ваших отношений вы перестали понимать что вы да он и она то есть вы единое целое давайте смотреть собственно что было совсем недавно у вас хм. А недавно у вас была семерка жезлов. Вы боролись друг с другом. И знаете за что боролись? За тройку пентаклей. Каждый из вас рвался в своем направлении. Вы не могли найти единство, вы не могли договориться. Скорее всего, в сексуальном плане тоже, потому что эта карта тройка пентаклей здесь очень чувственная. Она о таком, знаете, она о таком, здесь даже не страсть изображена, а здесь изображена близость между мужчиной и женщиной, которые, которые даже не телами соединяются, они. Для них тело это как инструмент, что ли. Им этого мало, этого тела. Они соединены нечто большее, чем тело. Так вот, у вас этого нет, вы это потеряли, поэтому боретесь сами с собой и с своим любимым человеком, семерка жезлов. Что-то между вами не так сейчас, не так. Понимаете, активная карта борьбы. Скорее всего, вот сейчас я прочувствовала на своих пальцах, ощущение да, вибрации этой карты слияние с другой. Скорее всего, одному из вас, то есть вы как партнеры, перестало нравиться тело другого человека. К сожалению, бывает так, что мы влюбляемся в какой-то образ, а потом этот человек меняется, по сути, да, со временем. Мы прожили долгую, длинную жизнь. Я вижу это по этим картам, чувствую. И стали понимать, что вы поменялись. И ушло вот это ощущение новизны. Это не значит, что это навсегда. Но данную секунду да, в вашем недалеком прошлом, и Верховный Жрец об этом говорит, вы боретесь с тем, что потеряли это единство. Потеряли его. Когда вам все нравилось, спонтанно была близость, понимаете? Вам все нравилось в том человеке, все до кончиков, не знаю, ногтей нравилось. Нравилось его проявление, ощущение от него, нравилось, как он разговаривает, как он смотрит на вас. Возможно, сейчас это ушло, либо, либо что-то стало преградой, не у всех же ушло. У большинства из вас, но у редких моих зрителей это не ушло, а просто отошло на, на второй план по причине тяжи, тяжелых событий в вашей сегодняшней ситуации жизненной. К сожалению, вы находитесь себя в позиции борьбы. Борьбы с сами с собой, что я уже озвучила. Сейчас я понимаю, почему это борьба. Я открыла карты следующие за ними. Могу сказать, что больше у половины пар, которые смотрят да, у ну, мужчин, у них была пятерочка мечей. Это не очень красивые поступки по отношению к женщине. Пятерка и четверка мечей. То есть вы принуждали женщину каким-то действиям, которых она не хотела. Здесь, на карте, все это есть. Это не значит, что это была глубокая рана. Но это привело к тому, что вы охладили друг другу. Понимаете, вы не действовали с позиции увлечь этого человека, завлечь свои сети, как это было ранее, в самом начале отношений. А вы действовали с позиции «ты должна» или «ты должен». К сожалению, это приводит только к ощущению разочарованности в том, что вы нужны друг другу. Вот об этом эта позиция. Это позиция прошлого. Я озвучила все ваши причинно-следственные моменты прошлого. А сейчас я скажу, что происходит, что происходит в данную секунду. Вот в данную секунду жрец, да, и разочарование есть. И что можно поправить? Что можно поправить в ваших отношениях? Смотрите, вам нужно вернуться. Шестерочка кубков и двойка жезлов. Вам нужно вернуться. Смотрите, как здорово рассказывают нам карты. Двойка жезлов. К самому началу, когда вы были, в свидании, у вас было. Свидание, где вы были только вдвоем. Вам нужно вернуться в это состояние. Если вы сейчас смотрите на отношения, которые давно на паузе, где вы давно не общались, вернитесь, пожалуйста, обнулите эти отношения, вернитесь к этой женщине, поговорите с ней. Шестерка кубков. Здесь две карты возвращения. Возвращение в былое. Для того, чтобы убрать разочарование в вашем чувственном уровне, вы сейчас очень тоскуете по чувству любви. Вернитесь к какой-то женщине Либо к какому-то мужчине Кто смотрит да? В зависимости от того Вернитесь туда Либо если вы 20-30 лет в браке Вернитесь Вспомните себя Что и как у вас было ранее Вернитесь в эту ситуацию Устройте себе медовый месяц Это очень важно Что такое медовый месяц? Я не имею в виду даже какие-то поездки, что ли, на курорт, хотя это тоже было бы неплохо очень в вашей ситуации. Я имею в виду, попробуйте посмотреть на человека рядом с вами, который вам охладел или вы к нему охладели с позиции того, что он это сделал в ответ на вашу холодность. И когда вы поймете этого человека, я вас уверяю, максимум несколько часов он почувствует это от вас, так как он с вами связан или она с вами связана, да? И сразу же, сразу же этот импульс поймает и захочет поделиться с вами своими страхами, тревогами. И вы поговорите, и вместе обсудите чего бы вам на самом деле хотелось больше всего в общении друг с другом? Ведь у каждой пары это свое, но вам нужно вернуться. Вам нужно найти силы, чтобы обнулить то, что было пройдено. Особенно обнулить обиды и какие-то поступки, которые вы никак не можете простить друг другу. Пока не будет прощения, настоящего прощения, ни слов, ни слов прощения, слова прощения мертвы, если вы их не прочувствовали, вам нужно понять, что вы не хотите друг друга принуждать к близости, вы хотите захотеть эту близость, понимаете? Не принудить, а захотеть друг друга. Когда вы это поймете, вы не сможете вы не сможете долго друг на друга дуться ну не сможете и эта позиция шестерки кубков с двумя жезлами она у вас проиграется так говорит верховный жрец и ваша пятерка чаш превратится в десятку чаш потому что вы двое опять а на два будет десятка а пока вы один на один друг с другом вы только пятерка математика здесь очень проста как видите давайте посмотрим что же говорит нам расклад вокзал на двоих что же в будущем если мы понимаем да эти советы карт что же вас ждет в будущем что у вас дальше на перроне на перроне у вас королева Пентаклей, Паш Кубков, прекрасные карты, у вас будет новая любовь у многих, кто захочет выйти из тех отношений, которые больше не устраивает либо новое ощущение в той любви, которая уже есть, либо воссоединение после долгой-долгой-долгой разлуки. Паш Кубков ⁇ это новизна, это абсолютно новые чувства. И еще это признание в любви для тех, для кого это актуально, у кого до сих пор его не было, кто его до сих пор не дождался. И королева Пентаклей. Что такое королева Пентаклей? Мужчина сражен вами. Он знает, что самая ценная женщина, самая ценная вообще в жизни для него это вы, королева Пентаклей. Ну что ж, Паш Кубков Королева Пентаклей в будущем. Я открываю еще одни карты. Тройка чаш. Представляете? Ждите по семерке пентаклей. Семерка пентаклей – это карта ожидания. Ждите чего? Тройка чаш. Ну а тройка чаш. Все знают, что тройка чаш – это самая страстная карта магии наслаждения. Она очень откровенная. Она о безумной эйфории, экстатическом переживании в момент близости. Она очень красиво изображена художниками. И я потрясена, что каждый мой авторский расклад, особенно на чувственном уровне, при помощи карт магии наслаждений, он всегда показывает удивительный, страстный исход того, что будет дальше. Это потрясающе. Я думаю, что многие из вас многие из вас ощутят именно в тех отношениях, в которых они заинтересованы, пускай даже сейчас их нет, да, они ощутят такой взлет, а... они поймут, что такое оргазмические ощущения. Вот по этой карте ожидайте вот этого яркого, страстного, сексуального ощущения друг друга. Вот об этом эти карты итога. Итак, наш вокзал на двоих, резюмирую. Начиналось все с того, что ваши чувства пришли в огромный упадок. Тема, да, наша, «Вокзал на двоих». Вы боретесь друг с другом, боретесь сами с собой за то, что в ваших отношениях больше нет яркости, пылкости, вот этого ощущения драйва, оно потеряно. Между вами были острые конфликтные ситуации, принудительные вмешательства, острые моменты, которые заглушили вашу близость, поставили вас в ситуацию холодности, и неумение управлять сексуальными вашими потребностями друг друга именно управлять ими вы их понимаете вы их ощущаете эти потребности но они вам приносят только боль вы вроде бы хотите друг друга а потом раз и разбегаетесь потому что вы понимаете между вами эти мечи вотканы вы не можете их вытащить просто без безмолвно вам нужно обязательно обсудить, захотеть поговорить, захотеть быть ближе. Многим из вас нужно очень откровенно поговорить, выплакаться, может быть, друг другу, может быть, простить друг друга по-настоящему за немыслимо какие-то глупые вещи, какие-то поступки, которые ранили вас обоих. Не только его не только ее вас обоих потому что они были сделаны по неведанию по незнанию вернуться вернуться для кого-то в те отношения которые предали эти люди да? для кого-то в те отношения в начало тех отношениях в которых они сейчас находятся но вернуться в эти энергии да, энергии созидания когда вы были только вдвоем за вот этим вот столом в ресторане, видите как вы друг на друга смотрите вы же любите друг друга, между вами ничего нет, только факел любви горит, вернуться вот, подарить друг другу подарки подарки сердца, понимаете сердцами обменяться вернуться в эти энергии получить признание. Каждый из вас получит признание во влюбленности, в пылкости, в том, что каждый для вас ценен. Ценен как существо, как человек, как энергия, как посыл этот, как душа, как тело. Вы посмотрите, с каким вожделением вы друг на друга будете смотреть после этого. Ведь вы уберете все преграды. Все преграды. Кто-то из вас похудеет, кто-то из вас накачает мышцы, кто-то из вас сделает новую прическу. Те, кому нужно. Но на самом деле тут не об этом. Здесь о том, что вы наконец-то уберете пелену своих глаз и поймете, что на самом деле боролись сами со своими же чувствами. И что вас ожидает? Карта ожидания и тройка чаш. Карта праздника, вечного праздника вдвоем. Вот об этом был мой расклад «Вокзал для двоих». И это умеренность, умеренность, застой болота, сменится карта дьявол, самой, самой такой дикой картой старшего аркана в колоде магии наслаждений. Когда люди постоянно друг с другом проигрывают любовь, понимаете, на физическом уровне. Они не могут себя сдерживать, до такой степени они влюблены. Вот к этому вам нужно вернуться и убрать вашу пятерочку чаш. А верховный жрец, как всегда, говорит сверху вам о том, что да, это ваша задача, ведь вы этого страстно хотите, но не знаете, с чего начать. Так что вокзал был действительно для вас двоих, и этот поезд он не ушел. Он стоит и ждет вас. Да, он вас ждет. Или она вас ждет. Почему ждет? Потому что любит. Потому что Паш Кубков будет в будущем. Паш Кубков – это начало нового витка или новой искренней любви. Вот такими были сегодня эти потрясающие карты вообще энергии сегодня на столе проигрывались со знаком разочарования, которое сменилось <смех> сменилось вашим недоумением даже <смех> потому что вы вы давно перестали верить в себя и ваш партнер ваш партнер, он удивлен, почему так, почему так. И вот сейчас вы поняли, почему. Ну что ж, это было великое время понять, что, что не так, и что можно поправить, и самое главное увидеть себя со стороны и почувствовать, кто ты есть в данный момент, здесь. И сейчас ну а на этом наша встреча подходит к концу жду ваших откликов как всегда ваша Елена обнимаю и радуюсь каждый раз виде ваш свет солнца вам успехов и огромного чувства взаимного чувства любви пока